то, что вас качает, это то, что нас качает. Настроение поднимает ваши бошки, разрывает, это то, что вас качает. Это то, что нас качает. Настроение поднимает ваши бошки. Конец обману. Вырвать таков пришло время творить Потеряю просмотры, увижу людей негатив Возможно, останусь один Буду запечатан в архив Но останусь человеком, буду снова жив Миллион на канале Это много предоставить Ворывать строки в себя круто подстали Трек написал за пять минут